В предыдущей серии The Long Drive мне нужно было покрыть очень большую дистанцию на своем автобусе. Вот так вот я на нем ехал, такой. Джу -джу -джу -джу -джу -джу. И поэтому я не мог позволить себе терять время на остановке, даже чтобы сходить в туалет. Поэтому я на ходу сходил прямо под себя. Но это обернулось катастрофой. А еще я загорелся целью создать из Сары настоящую женщину. Делал я это с помощью нахождения оторванных конечностей и присоединения их к Саре с помощью хирургического вмешательства. Теперь у Сары есть и рука, и нога. Смогу ли я собрать всю Сару? Увидим в этой серии. Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в The Long Drive. и Да, я сказал это как The Long Dark, и вы все слезу пустили, ностальгическую. Итак, мы с вами должны были доехать до здания, и мы уже практически возле него. Вот Билли сидит, держит автобус в хорошем рабочем состоянии, но я думаю, что теперь тебе, Билли, пожалуйста, пой... Билли, Билли, встань. Билли, встань. Перестань! Ну, ты меня всегда вынуждаешь прибегать к физическому насилию. Сядь на место. Сиди и не рыпайся. Желательно пристегнись. Я не знаю, здесь, конечно же, нельзя это делать. Слушай, ты чё такой? Ты что такой шубутной? Ты чё такой непокорный? Все, сел, молодец. Он ну, бери пример Сары. Она вообще не двигается и не создает никаких проблем. Сволочь какая! Давайте пошаримся в этом здании, а потом вернемся наконец-таки на дорогу. Нам очень большое расстояние нужно покрыть и очень много найти. Нам еще одна нога и одна рука нужна. Оп, стоп! Все, мы здесь. Глушить мотор. Все, жди меня, здесь били. Здесь тут никого нету. Хотя в то же время надеюсь, что и есть. Потому что вы писали в комментариях, что эти зомби не всегда могут быть враждебными. Я хочу это проверить. Вдруг реально можно будет подружиться с зомби. Зомби? Нога! Есть, есть, есть, есть, есть! Нога, Сара. У меня для тебя отличная новость. Это какая нога? Это левая нога. А у Сары какая нога? Тоже левая, я кстати, не знаю, бывает ли такое, я не видел здесь ни разу правой ноги. Хотя с другой стороны я не обращал внимания, может быть и есть. Что ж, Сара, я знаю, тебе будет немножко больно, но тебе нужно потерпеть. Это ради твоего же блага. Чувствуйте, что эта история уже на уровне Диснея. Сара это новая диснеевская принцесса. Мы делаем из этой дурацкой, бесполезно использованной секс-куклы настоящую женщину. Присоединить. Вот, смотрите. Какая она красивая стала. Еще одна рука осталась. И все, это будет настоящая женщина. Ладно, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Я не хочу тут задерживаться. У меня, кстати, идея есть небольшая. Эй, б, ты чё? Ты чё уронился? Ты чё уронился? Ладно, неважно. Смотрите, что если мы возьмем вот так вот и попробуем... Взлететь. О, Работает ли здесь такая штука? Сработает ли здесь такой трюк? О! Нет, нет, не сработало. Теперь как мне отсюда выбраться? Я сделал себе говно, я себе свинью подкинул опять. Так, давай, убирайся, убирайся, все, свободны. Фух, катану не забыть. Сейчас быстренько посмотрим, что здесь на крыше находится у нас. И у нас тут ничего нету. Погодите, мне кажется... Ой... Блин, сломал. Не то, столько хотел его взять себе, сломал. Это же какой-то грузовик. Я думаю, его надо скинуть. Силушки не хватает, а? Есть! Это целый огромный грузовик. У цистерна. С чем эта цистерна? Тысяча литров алкоголя? Это алкомобиль! Я даже не знаю, что с этим делать. Ну ничего на самом деле с этим не сделаешь. Можно просто это оставить. Тут ни движка нету, ничего. Это было просто прикольной находкой. Ладно, ничего толком не нашли. Вот, разве что нога для Сары. Это прекрасная находка, я считаю. Теперь нам нужно возвращаться обратно на дорогу. Она... Блин, она... Где она? Ты ее знает, где она? По-моему, она вот в эту сторону. Я могу ошибаться. И, скорее всего, ошибаюсь. Большая часть времени я ошибаюсь. Да, вон то здание, откуда я приехал, значит, дорога в ту сторону. Я правильно еду. Я не ошибся. Видишь, Билли, я не ошибся. Так что... Не, не это. Тебе так удобнее сидеть? Но главное, стабильно. Ты какой-то стриптизер, прям. Так, Билли, не льсти себе, до таких размеров тебе еще далеко. Как удобно так ехать и сразу чистить стекло себе. Тут помыть, там помыть. Оп. Тебе, Билли, рот сейчас намоем, чтобы не сквернословил. Господи, мы плетемся, как черепахи. Дорога! Ууу, даже какое-то здание вдалеке. У, У, этот дом больше, чем я думал. Так, аккуратненько подъедем, тормози. Ух, ладно, надеюсь, тут никого нету. Лучший мотор, выходи. Билли, жди меня здесь, я быстренько. Бух, что это за звук? Фух, ведро испугало меня. Что? Что? Что? Дохлый кролик? И дохлый кролик в колодце! Я приехал, ровно туда, откуда уехал. Это же дом, били, били, мы тебе домой вернулись. Это здесь я нашел все вот эти летучие мышки. Здесь я нашел ногу для Сары. Мы сделали огромную петлю и вернулись точно туда же. Как это произошло? О, боже мой! Нам придется ехать все заново, все то расстояние, господи! Ладно, впереди долгая дорога, поехали! Бели! Билли, мне скучно, я устал ехать и тупо пялиться на дорогу. Давай поиграем, поиграем в загадать слово». О, давай, я выиграл! С чего это? Ну, я первый загадал слово, поэтому я Так Да нет, тупица, побеждает тот, кто угадывает загаданное слово Тогда почему игра называется «Загадай слово»? Логичнее было бы назвать игру «Отгадай слово» Да какая разница, боже мой, не виси меня Просто загадай слово и все, не пари мне мозги Окей Ммм, загадал Это столб Да, ты загадал его, потому что увидел столб да. Ну ты и тупицы, конечно. Окей, я выиграл. Хорошо, теперь я загадываю. Эм, о, о загадал, отгадывай. О, о! Знаю! Ты загадал игру Atomic Heart! Стоп удов! Ведь это приключенческий ролевой боевик с открытым миром, действие которого разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1955 года. С шикарной графикой. он сейчас у всех на уме, поэтому ты его и загадал. Ну, разумеется, нельзя не подумать об этом необычном, ретро-футуристическом и атмосферном сеттинге Советского Союза в альтернативном прошлом. Игра, где множество оружия с возможностью кастомизации, с необычными суперспособностями и топами спятивших роботов. Помощников и монстров-мутантов, появившихся в ходе безумных экспериментов. Неудивительно, что это первое, что всплыло у тебя в голове. Ведь в Atomic Heart столь интригующий и затягивающий сюжет, который захватывает твое воображение с первых секунд и не отпускает до самого конца. Игра полна ярких персонажей и нескончаемого драйва, где нужно соображать на ходу и переходить с дальнего боя на ближний, и подбирать оптимальную тактику под каждого противника. И ты думаешь об этой долгожданной игре без остановки? Ведь она эксклюзивно доступна на площадке ВК Плей. Ее можно приобрести, перейдя по ссылке в описании прямо сейчас. Ты ведь эту игру загадал, да? Да! Да, конечно, молодец, угадал, все, да, хорошо, поиграли. Ты загадал столб, да? Да. Билли, что-то поплохело. Билли, что с тобой? Билли, ты чего? Иди сюда, слушай. Что, что с тобой стало? Ты чё? Ты че? Что это? Билли, ты медитируешь? Ты сложился, ты такой удобный в транспортировке Можешь тебя на багажную полку положить Ладно, он, видимо, реально пошел дзен познавать Не будем ему мешать, поехали Однако он прям так спокойненько сидит, он как птица теперь Ладно, не будем на него отвлекаться, нам нужно ехать Нам нужно очень много ехать Чё-то нас заносит, чё-то меня заносит Стоп, перестань, перестань, перестань Спокойно едь, возвращайся на дорогу Какой неуправляемый автобус Так, вон вижу тот дом вдалеке, который который я уже заезжал тоже Ай! Ай, нет, камешек, мать твою! Держись, автобус! Уху! Мы это сделали! Мы не опрокинулись! Из-за сраного камешка! Ща бы непоправимое случилось. О, боже мой. Ладно, мы удержались. Бели ты в порядке. Не бойся, не бойся. Иди, садись обратно на место. Лучше пристегнись. Я не знаю как, но лучше пристегнись. Сара на месте. Она в порядке, все хорошо. Интересно, у этой игры есть какой-нибудь конец. Куда мы в итоге должны приехать? И я еще видел на ютюбе, что есть другие биомы. А я все в пустыне. Я вот там, правда, вдалеке вижу, что зеленеет. Но если я туда поеду, ничего зеленого я там не увижу. Только еще одного зеленого что-то мы с легонца греемся, но, по-моему, нормально Ой, а у нас-то еды нету Стоп, тихо, тихо, тихо Тормози, тормози Надо подкрепиться Какой тормозной путь большой, Билли Ну, ё-моё, ну, хватит Что-то свернулся-то в калачик Может, тебя повесить просто на перекладину Или вот сюда иди, да, там будет безопаснее гораздо тебе Пожалуйста, скажите мне, что все на месте все на месте. А че я не могу это съесть? Ребят, не естся. Не кушается, блин. Краусан, почему не ест? Может быть, потому что у меня полный живот. Надо сходить в туалет. Да! Оказывается, мы не можем есть, когда у нас полный кишечник. Да обратно. Что у нас теперь какая проблема? Теперь проблема то, что воды мало. Пора пить. Ой, благо, я взял с собой воду. Предусмотрительно. Ты, конечно, знаю, что есть кактусы. Но они очень мало воды дают. Потому что я выпил все 3 литра. Закрываем, поехали дальше. Слушайте, надо и в реальности попить тоже. Ах, как заново родился Стой, нет а! Я уже боюсь на что-то наезжать здесь О, наконец-то, наконец-то мы куда-то приехали. Ууу, там еще один автобус стоит. О, тут кто-то есть. Вон он. Не подходи, пожалуйста, не трогай меня. Давайте спать ляжем. Поговорим с ним утром. Это точно. Что? Вы видели? Что это? Что это? Что это? Так, так, так, я не знаю. Я, я. Мы должны за ней поехать. Погодите, я не мог открыть двери, потому что летающая тарелка летела. Все перестало работать из-за нее. Так, ладно, я уже ее не догоню на все. Охренеть, вот это неожиданно. Ой. Извиняюсь. А, -а, а у меня внутри мурашки пробежались. Даже не снаружи, а внутри. Так, иди сюда. Давай, выходи. Это сто пудов враждебный чувак. Потому что он говорит про кровь и как она будет повсюду, и все должны умереть. Иди сюда. Иди. Иди. Оп! Так, теперь у меня нормальный функциональный били появился, а не тот сложенный. Быстренько посмотрим, что здесь есть. Еще одна, Сара. Ты недостойна. Ты идешь головой вниз. Можно ящик сломать, оказывается. И в нем ничего нет, к сожалению. Опа, еще один колодец. Там холодильник. У нас нормальной еды я не буду испытывать судьбу. И канистра с бензином. Нам не нужен бензин и еще один бензин. Ладно, в жопу. Тебя мы берем, конечно же, с собой. Знаете, я уже боялся, что игра меня ничем не удивит. И внезапно летающая тарелка. Вот это было просто. Это было М. сильно, правда? Окей, поехали дальше. Нужно быть на чеку. Это... Это нехорошо. Всякие летающие тарелки. Теперь у нас два Били и одна Сара. Это значит, скоро мы сделаем бэнк -бас. Я хочу набить просто полный автобус людей. Интересно, мы увидим еще эту летающую тарелку. И может ли она быть для нас опасной. И самое главное, какие еще сюрпризы в этой игре для нас припасены. Получилось снова, все живы? Да, все все на месте Извините, пожалуйста, увлекся красивыми подсъемами Ты куда намылился? А ну сядь на место А, черт, камни Живем, все в порядке Я тебя спасу, спасибо, кактус Черт, стой, стой, нет Нет, нет Нет, нет, нет, нет, нет, нет, только не Сара Отшвырнула ее Куда? Куда ты поехал, автобус? Черт, бери собой важную женщину в своей жизни и побежали! Нет, нет, нет, нет, нет! Ой, как он далеко поехал! из-за камней! Так, я лучше догоню автобус и приду! Он остановился, он остановился! Ура! Почему он остановился, непонятно только! Пожалуйста, не едь дальше, когда я подбегу! Почему ты остановился? Как мне зайти-то в него теперь? Знаю, есть кнопочка! Камеши! Камень меня подставил и камень меня спас! Все, тут есть же до кнопочки, чтобы открыть дверь. Мама мия! Это было напряженно. Все мои должны вернуться на борт. Потому я как дед Мазай, езжу и собираю себе пассажиров. Сара, иди вот, не знаю, сюда сядь. Нормально. Складной били, Возвращайся в салон. А теперь ты сядь. Все, тут страшно. Валим отсюда быстрее. Если я увижу летающую тарелку, здесь ночью я паснусь. И не только в игре, но и в реальности. Ах, ночь темная и полна ужасов. И кричащих кроликов. Слушайте, я проехал какую-то остановку только что автобусную Я хочу вернуться и посмотреть, что это такое Ну, это же автобусная остановка, а я автобус Автобус прибыл на остановку Садитесь <свес> <свес> <свес> Что вы тут делаете? Вы что, уже выходите? <свес> <свес> так пытается <свес> тактично медленно улизнуть, стоять Знаете, я так не думаю Это не ваша остановка Они уже сами хотят просто покинуть меня быстрее Я их, я их достал Я не волнует, мое путешествие Моя игра. Играем вместе со мной. Что у нас тут? Алкоголь. Выпьем. Почему бы и нет? А то скучно ехать, ребят. Вся, двери закрываются. Следующая станция. Э, бесконечное путешествие со мной. Не надо хныкать тут. Да, я выпил. Да? Ничего, ничего страшного. Тут нет полиции, которая меня остановит. Ой, а у меня багажник-то не закрыт. Это что за фигня? Кто его не закрыл? Я что ли? Я вроде закрывал. Слушай, дружище, пожалуйста, не сиди у двери. Иди вот сюда сядь лучше. Нет, аж вот сюда. Что? Погодите, это закрыто. Я в другую сторону смотрю. Вот! было открыто. Очень опасно. И, кстати, друзья, не вздумайте за рулем пить никогда в жизни. Я никогда так не делал. В реальности имею в виду. В игре делайте, что хотите, пофигу. Но сесть за рулем выпившим это самый тупой поступок в жизни, который можно сделать. Смотрите, Билли тянется к выходу каждый раз. Такой, а выпустите! Да, выходи! Он такой, о! Неужели, неужели выход? Я такой, ап! Извините, вы не успели выйти на этой остановке. Почему а на башку так ритмично дергаешь? Музыку что ли слушаешь? Впереди здание, кажется. И вон там вдалеке что-то светится. Так, так, так. Интересно, что у нас тут будет сейчас, что нас здесь ждет. Надеюсь, что-то полезно. О, о, тут много всего будет хорошенького. Все, выходим. Ждите меня здесь, ребята. Холодильник. М -м -м -м. Так, белиссимо, я съем это. И еще один холодильник. Уп. О! Что это? Шоколадка. Сожрать. Кроссан. Ням-ням-ням. И еще один кусок мяса огромный. Надолго хватит. У меня таких уже три. Что-то палка. Я не знаю, для чего она нужна. На, Билли, будешь играться с палкой. Что это? О! та ра ра ра ра та да та та та та Не верю. О, какой интересный двигатель. Мне нравится эта машина. Слушайте, как-то это... Что это за звук? Надо эту машину как-то вытащить отсюда. Что там льется? Что льется-то? Я не понимаю а, это, наверное, алкоголь льется. Я хочу понять, как вытащить эту машину отсюда. Она выглядит очень круто. Да, у нее нет колес. Я вижу это. Это можно исправить. Раз, колесо. Вот здесь есть красивый диск. Давайте. А, нет, стоп. Вот это. Вмонтируем, пожалуй. Оп! Все, ты на ходу. Давай, выезжай. Нет, надо еще два колеса. А вот и ты. Ну, и последнее. Ну, не знаю, попробуем вот это. Оно, конечно же, явно больше. Есть! Мне кажется. Сейчас что-то получится. Как нам выйти отсюда теперь? Есть! Я, конечно же, говорил, что я хочу сделать огромный вечериночный автобус, но, боже мой, это... Это выглядит максимально круто. Здесь еще нет мотора. Может быть, мы можем вот этот поставить? Или, как вы писали, что можно поставить движок от автобуса в машину. Давайте попробуем. Ааа, какой тяжелый! Так, кидайся. Мне кажется, его быстрее просто ногами пинать. Окей. Тяжко. Монтировать. У нас мало масла О, а это что такое? Это еще один двигатель автобусный Смотрите, вот, есть масло немножко. давайте зальем Окей, нормально Я так понимаю, что не важно, какой двигатель Потому что то, какое нужно топливо, написано вот здесь Здесь, скорее всего, нужен бензин И именно его мы и зальем 51 литр, прекрасно И вот тут немножечко еще есть Что, дверь, ты встанешь сюда? Сейчас, это не та дверь, не с той стороны а а Убога. Но хоть что-то. Стоп, тут уже еще целая куча дверей. Погодите, Вот же дверь, по-моему, от этой машины, нет? А, ну, да, это гораздо лучше встало. Я вот не понимаю, как распознать, какая мощность у двигателя. Вот эти два, на самом деле, очень похожи. Это, по-моему, один и тот же двигатель. Ладно, давайте еще вот сюда дверь поставим. А он не хочет ставить почему-то. Ему эта дверь не нравится, видите ли. У -у -у, это что такое? Это капот? Это крышка багажника? Во! Красота. зеркало заднего вида, гол. Ой, нет, не, не сюда, не сюда. А. Что, это единственные варианты, которые у тебя есть? Хорошо, значит, вот так. Я думаю, охлаждение тоже надо куда-то сюда пиндюрить. Есть, стоит, стоит, радует глаз. Правда, грязная. На крышу унитаз поставим. Он, кстати, идеально подходит по текстуре. Итак, мы полностью заполнили маслом все. Последний штрих, это забрать колеса. Что, что? ой, ой, ой, ой, ой. Закройся. Прежде чем мы все перетащим отсюда в машину, я хочу устроить ей небольшой тест-драйв Потому что нельзя же просто брать и ехать Это было бы неразумно Смотрим А что-то она не едет А что ты не едешь? Чего-то не хватает, да? Может ли быть дело в движке, что он все-таки дизельный и это очень важно? Чтобы это понять точно, нам нужно вытащить его Простите Простите, я что-то не сделал, что-то не закрыл. Блин, забыл закрыть. Масло вылил, сори. Ребят, я экспериментирую, поймите. Давайте сейчас еще разочек вот так. Это 100 пудов бензиновый двигатель. Так, поставили, дука? Ну Стало еще хуже. А, ну у нее же нету масла. Твою мать. Затруднительное положение. Ладно, все просто. Нужно просто перелить масло отсюда. Нужно вот так подставить. Чуть-чуть масла, друзья, перелить. Ой, хватит. Куда ты льешь? Ноль? Давай еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. чуть-чуть, Вылези, вылези. Ну-ка. Пусто. Перелить не получится. Это дурная затея. Твою мать. Ладно, другой вариант. Ставься обратно. Оп. Просто сольем отсюда этот бензин. И зальем дизеля. Вот, выливайся. Ой, как долго он будет. Давайте чуть-чуть чуть-чуть опрокинем его. Давай. Сильнее выливайся, быстрее. О, нет, нет, нет. О! <свистит> Все, до последней капельки выжить. Ура! Пустошили! Так, здесь всего лишь <свистит> всего лишь литр дизеля. Но мне нужно это, чтобы просто проверить мою теорию. Я пока не знаю, как эта игра работает еще. Я только учусь. Все. Готово, закрываем. Пожалуйста, скажи, что ты работаешь теперь. Да! -ху -ху. Слышишь, как мотор ревет, как трещи, какой звук! А -а -а -а -а -а. О, все, все в порядке, я жив. Где мы? Я чуть телепортнулся куда-то. Где я? Я хотел вот сюда сгонять. Во О, -во. Господи Иисусе! А -а -а. О, с этими колесами ее пипец как заносит. -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, О, гони! Давай, устраивай трюки. Все смотрят, все восхищаются. Вы только посмотрите на это. О! Мать моя. И вот так мы паркуемся. Это было круто. У нас практически не осталось больше топлива. Ладно, как бы я этого сильно не хотел, я не могу взять эту машину. Далеко мы на ней, к сожалению, не уедем. Я не знаю, как перелить дизель из своего бензобака туда, в эту машину. Поэтому давайте монтируем все обратно. Ой. Ой, ой, что ты делаешь? Что ты делаешь? <пух> Черт! Игра зависла! <пух> Это я попытался двигатель достать. Ползай. Я тебя умоляю. Не застревай мне тут, игра. Не наказывай меня. Ты же можешь. Пожалуйста! Это, конечно, все очень зрелищно, но, блин, надеюсь, я выпутаюсь из этой ситуации. Выпутаюсь! Иди отсюда, машина. Ух! А вот так вот, катим его обратно. Мы потом найдем еще машину. Найдем машину гораздо лучше. Оп, все монтировали. У этого автобуса две пары колес. Слушай, походу, какого дьявола все мышки упали? Обратно. Кстати говоря, Билли перестал быть сложенным. Значит, садись. О, Да, мы здесь много времени потеряли, но по крайней мере мы что-то новенькое узнали. И это замечательно. И можно ехать. Почему мы не едем? Что происходит? Почему мы шатаемся? Извините меня. Что, что происходит? Что не так? Вот это колесо, откуда Ты вообще здесь взялось? Слушайте, оно должно быть тут, походу. А что, здесь точно? Да, тут то же самое. Так нужно, так необходимо. <с> Смотрите, как оно смотрит. <с> <с> Все, давай, голову свою бери. Двери закрываются. Все, ладно, садимся. Должно быть все окей. Вы только посмотрите, какой бардак я после себя оставил. Ты что, супермены из себя изображаешь? Как скажешь? Все, поехали. Все хорошо. Это правильное решение, я считаю. Мы еще найдем крутую машину. Все впереди. Главное терпение. Какие-то очень плохие звуки, я слышу. Да что опять не так? Это все из-за палки? Пошла в жопу палка. Отлично, детка, мы едем. У меня не покидают ощущение, что я что-то очень сильно испортил. Вы слышите звуки? Такого раньше не было. Так, что? Что за звуки? Так, тормози, пожалуйста. Вуп. В чем проблема? Кажется, здесь все нормально. Ладно, я не знаю, что это такое. Видимо, придется просто терпеть, почему мы не едем. Да куда ты все наравишь вылезти? Нет, сидеть. О, нет, мы встали на камень. Как так можно было припарковаться? Сейчас будет, сейчас все будет. Давай, э, давай. Чуть-чуть поднажми, ну. А, одна проблема сменяется, другой. Давай, автобус. В сторону есть! Садимся! Погнали! Погнали! На встречу новым приключениям и новыми запчастями для Сары. Вперед! Ой, твою мать! А -а -а -а! Ох, и не знаю, куда нас приведет эта дальняя дорога, но я знаю точно, что ссылка в описании приведет вас прямо на площадку ВК-плей, где вы сможете приобрести игру Atomic Heart. И игра реально очень прикольная, я сам сейчас в нее играю, так что всем советую. Ну а с вами был Юджин, друзья, увидимся в следующем видосе очень скоро. И, конечно же, на прощание мощнющая, дружественная, дорожная петюля. Вы готовы? Раз, два, три и пять!